Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ, в этом ролике мы поговорим про отменение новой карты Airship, это прокомментировали разработчики. Также мы поговорим про важный пост в твиттере, в котором разработчики спалили код игры. Ну и под конец ролика мы по традиции поговорим про дату обновления в игре Among Us. Начнем с самой популярной темы. Это то, что постоянно у разработчиков спрашивают, когда новая карта. И разработчикам 105 миллиардный раз задали один и тот же вопрос. Разрабам задали вопрос, когда, а они ответили работу над этим. В принципе, вопрос и ответ стандартные. Но, однако, комментарий к этому вопросу был просто супер крутой. Почти всегда, когда задают вопрос, когда же выйдет новая карта Airship, Всегда игроки ставят около своего вопроса смайлик, который плачет. На основе того, что каждый человек, который ждет обновления, буквально плачет, задали вот такой вопрос. Разработчикам написали: Задача идея, вытрите слезы. И разработчики вот такой дали ответ: Слезы не перестанут течь. То есть разработчики собираются отменить новую карту. Но давайте поговорим об этом попозже. Кстати, ты больше минуты смотришь этот ролик, и ты еще не поставил лайк. Поэтому, пожалуйста, поставь прямо сейчас лайк и подпишись, если ты не подписан. Ведь именно твоя подписка делает именно нас ближе к 30 тысячам. Я тебя приглашаю в огромную семью, в которой больше 23 тысяч человек. И давай уже вместе чили где-то на просторах космоса. Надеюсь, что хотя бы там мы найдем новую карту Airship. В общем, ставь лайк, подписывайся на канал и заходи к нам в ракету. Ну а мы полетели к остальным темам. Нам разработчики пообещали сделать пост, в котором они расскажут, с какими же проблемами они столкнулись, когда разрабатывали новую карту Airship. Также я думаю то, что новый пост должен был содержать в себе какие-нибудь спойлеры про обновление, ну хотя бы намеки небольшие. Ведь разработчики прям очень сильно любят спойлерить. Но однако вместо этого поста мы получаем вот такой странный пост. Разработчики сделали пост, в котором написали папертовил, что в переводе означает бумажные полотенца. К посту прикреплен вот этот скрин. Наверняка ты подумал то, что я тебе сейчас покажу какой-нибудь спойлер, который разработчики оставили на этом скрине. Но нет, здесь тупо бумажное полотенце с новой картой Airship. То есть разработчикам сейчас вообще конкретно нечем заняться, и они публикуют вот такую дичь. Ну или может бумажные полотенца приведут наш мир к эволюции, и мы станем на одну ступень умнее, и мы колонизируем другие планеты? Ну или хотя бы разработчики уже наконец выложат новую карту Airship? Не, нифига. Тут просто бумажное полотенце. Но, возможно, после этого ты скажешь то, что это полнейшая дичь, и она никому не нужна. Я бы был с тобой на 101% солидарен. Но если бы я не прочитал этот вопрос, а тем более ответ к нему... Люди скажут, что это бессмысленная деталь. Но мало ли они знали, что это на самом деле жизненно важное для работы всей игры. Ну не, я бы оставил тот вариант, то, что это какая-то дичь. Но однако, ответ на данный пост был очень интересен. Бумажные полотенца это ключ. Ключ к чему? К тому, что у нас разработчики вообще кукуха поехали. Или мне кажется, что у игры Among Us... Слишком странный ключ. Может, они забыли ключ от офиса и просто перестали разрабатывать новую карту, и просто один из них просто сидит в Твиттере. Но не просто сидит в Твиттере, еще и делает какие-то странные ответы. Вот представь себе ситуацию. Ты подходишь к своей подружке, говоришь «Эй, подружка, ну хотя ты, наверное, так не делаешь, но допустим так». И она тебе наверняка ответит «Привет» или что-то подобное. Но однако разработчик игры Us это какой-то необычный человек, который делает необычные ответы. Хотя если ты смотришь мой канал хотя бы недельку, то ты тогда знаком со странными ответами разработчиков. В общем, ладно, к чему же я все это веду? Разработчикам просто написали: "Эй, подружка!" и разработчик ответил: "Отхлебывать". Мне кажется, или разработчики вместо того, чтобы написать "Отхлебывать", Хотели написать... А соси. Не, ну мне кажется то, что это весьма логично. В общем, если тебе скажут ⁇ Эй, подружка ⁇ или ⁇ Эй, друг ⁇ то ты тогда просто скажи ⁇ отхлебывать ⁇ И пусть тогда тот, кто тебе это сказал, размышляет и раздумывает. Блин, но все же я не перестану сдаваться той мысли, что же хотели разработчики сказать. Однако мы отпустим эту тему и перейдем к другой. Ты никогда не задавался вопросом, когда же именно вышла игра Among Us. Мне кажется то, что большинство игроков знают только год, 2018. А вот день и месяц очень мало кто знает. Поэтому если ты задавался вопросом, в какой же день и какой же месяц вышла игра Among Us, то тогда лови на это ответ. Разработчикам задали вопрос, когда у тебя день рождения. Разработчики ответили, игра была выпущена 15 июня 2018 года. Все, короче, разработчики окончательно поехали кукухой. Они теперь считают себя игрой. А если серьезно, то данная информация была мне очень сильно интересной. Но однако, с другой стороны, немножечко печальной. Просто я родился 16 июня, а разработчики выпустили игру 15 июня. И да, я сразу отвечу на ваш вопрос. Я не в восемнадцатом году родился, не переживайте мне, не два года. Но теперь ты знаешь то, что игра была выпущена 15 июня 2018 года. Так что мы тут новое узнаем, а не в игры играем. Но также пришло время поговорить про историю. Чуть попозже. Прежде чем поговорить про дату обновления, надо сначала поговорить про то, что разработчики неужели хотят отменить выход новой карты? Как говорится, вот это папа поворот Разработчикам написали Ребята, это подтверждено Аманка собирается отменить дирижабль Только для того, чтобы добавить бумажное полотенце в игру Гений Просто вот я не понимаю, как могла такая мысль прийти в игру Но данный пост не был бы так интересен, если бы на него не ответили разработчики Ну а так как разработчики походу познакомились со Снубдогом мы получили достаточно интересный ответ. И вот их гениальный ответ. Когда же закончится террор бумажных полотенец? Лайк, like, если тебя тоже терроризировали бумажные полотенца. Даже в комментарии можешь написать, терроризировали ли тебя бумажные полотенца. И да, кстати, недавно появилась прям такая интересная мысль о том, когда же выйдет новая карта Airship. Так как разработчики жлобятся выпустить, наконец, новую карту, разработчики придумывают более интересные теории о том, когда же выйдет новая карта. А именно то, что новая карта может выйти в марте. Именно потому, что раньше Новый год отмечали 1 сентября. Но благодаря Петьке Первому мы теперь отмечаем Новый год 1 января. И да, правда, раньше 1 сентября был Новый год. И в 1 сентября люди праздновали. Но ну а сейчас 1 сентября люди плачут. Дети и студенты плачут от горя, а родители от счастья. То, что оставшись наедине, они могут наконец-то поиграть в игру Among Us без вмешательства детей. Потому что, когда в чат попадают дети, получается полная дичь. Да, кстати, что там о полной дичи? Сегодня или завтра на моем втором канале выйдет ролик про А4, поэтому, пожалуйста, подпишись на мой второй канал. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Давайте, пожалуйста, добьем на моем втором канале тысячу подписчиков. Для меня это будет супер радостно, а для вас супер интересно, потому что там будет супер крутой контент. Ну а с вами был Чайок ТВ, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.